После 300 тысяч судебных заседаний было проведено в формате видеоконференц-связи. Не у каждого, действительно, допустим, даже если мы рассматриваем период коронавируса, не у каждого была возможность лично пойти к юристу, были множество ограничений. И даже если мы смотрим на практику в Китае, то там очень получили востребование таких самых юристов онлайн. Сервис предполагает работу с большим количеством документов. Это может стать дополнительным интересом для мошенников. Эксперты отмечают, переживать не стоит. Суперсервис будет хорошо оснащен системой безопасности. Я думаю, здесь вопрос...